Так, всем доброго дня. Сейчас рассмотрим быстрый, очень удобный и, главное, классный просто супер способ составления политики конфиденциальности. Если у вас есть данные да, по индивидуальному предпринимателю и так далее, и вам необходимо составить политику конфиденциальности, вы ищете, не можете найти, просто введите тильда политика конфиденциальность. И вам вылезет выдача конструктор политики конфиденциальности тильда. Здесь вам необходимо подставить просто адрес сайта и парочку моментов, которые будут идентифицировать вас в политике. И это, в принципе, все, что вам нужно сделать. Давайте вот рассмотрим на примере одного из проектов. У нас есть адрес сайта. Подставляем. Uh, страница uh, политики конфиденциальности, где мы ее будем размещать, название организации. Эмейл, uh, на который, uh, если что, в случае чего люди могут обращаться, и по которому происходит обмен документами. В данном случае это вот... Uh, этот наш email, на котором мы будем а, принимать обращения и так далее. А, а стоп, вот сюда мы уйдем. А, итак, а, здесь мы также должны отметить данные, которые мы собираем. А, это номера телефонов, фамилия, имя, отчество. Если нужно еще пункты добавить, а, но мы не будем этого делать. Цель сбора информации Обрабо... цель а, обработки персональных данных а, в данном случае договора. И вот у нас а, готова политика конфиденциальности. Вам остается лишь ее скопировать таким образом, да, либо копировать в буфер обмена. И о, в нашем случае это остается только перейти на страницу, где мы хотим разместить такую политику и вставить ее туда. После этого сохраняем страницы. И у нас есть готовая политика конфиденциальности, на которую есть ссылка уже на главной странице. И она вмещает все данные, которые нам нужны юридически, чтобы соответствовать требованиям рекламных систем, а также при обращениях в компанию, в данном случае заказчика, для того, чтобы получить какую-то обратную связь по каким-то вопросам. Итак конструктор политики находится по вот этому адресу. Tildo.ru при вас и генератор. Все очень просто. Через поиск вы можете ее найти. Под этим видео я укажу эту ссылку, чтобы вы даже не искали ее в поиске. Просто переходите по ней и пользуйтесь. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. Надеюсь, видео было полезным.